Ждали давно, очень хотели, потому что старое здание было приспособленное. Очень рады тому, что построили такой красивый, удобный ФАП. Здесь достаточное количество помещений. ФАП передан нам на праве оперативного управления в феврале 2021 года. Значит, Мы оформили все документы, подключили газ, воду, свет, контракты заключили, оформили лицензию. Вот. И теперь мы приступаем к работе в новом благоустроенном отделении общей врачебной практики. Было поставлено высокотехнологичное медицинское оборудование, ИВЛ. Кислород, который очень нужен нам был, поставлялся с предприятий группы компании «Металл Инвест». И это действительно говорит о партнерском отношении.